Добрый день, сегодня очередная распаковка. 4 вот Да. Сейчас начнем, как обычно, с самой маленькой. Вот, вот с этой. Честно говоря, я там даже не знаю, что ты будешь трать? Да. тогда. Ну давай. Здесь только ничего там не отрежешь. Итак, что мы там имеем? Мы имеем какую-то штучку. Честно говоря, я, я не совсем знаю ее назначение. Я на этом не... Нет. Это что-то должно крутиться. Тут светиться. Неужели делал велосипед? Нет. Такой-то светящийся буберанг. <гас> Честно говоря. Я не совсем понимаю. Вот так что ли? А, сейчас гляну, если найду этот товар. Нашел для чего эта вещичка. Это подсветка для велосипеда. Опять же, надевается на спицу. И она едет и крутится. Пойдем посмотрим. Сейчас это подемонстрируем на велосипеде. Так. Красиво? Да. Вот ну, так, наверное, подведем. Все, такая замечательная штучка новая. Так, стоила эта штучка 60 рублей, которая для велосипеда. Посмотрим, открываем следующую посылку. Так, что мы там имеем? Ага, вот эта замечательная штуковина. А это чтобы у нас я это просто не убегала. Эту рву, рву не О! Такие а штучки. А что они делают? Вот так. Между собой они как-то крепятся. Так, чтобы просто не убегала. А куда она убегает? Посылающая посылка самая большая. Из сегодняшних. Это третья. Да, третья посылка. Это... Вс, Петя, машевать ее. Вытаскивай. О, ножницы. Кстати, ножницы с Пандава. Они мне пришли. Заказывал я за баллы. Буквально. За неделю, мне кажется, они меня поступили. Классно. Сейчас я скажу точно. Заказывал товар на пандау. 27 октября. Сегодня 15. Они уже дошли. Такие ножницы будут. Для распаковок. Сейчас как раз попробую вот последнюю посылку. С помощью мощью. Реже не очень хорошо. Такие они реально увесистые, тяжеленькие. Очень красивые. И тут главная смазка есть вот где. Проходит стык железа. Штык одного лезвия к другому. Там. Смазка. На, держи. И последняя посылка у нас сегодня. О! пластики пластики это вам для ручек вот они такие у меня ручки есть у вас сейчас напишем ручки пробуем стереть реально ли она пока так нашел этот ластик на сайте казалось что он не для ручек а для цветных карандашей вот зеленым цветом мы тут нарисовали это держи его вот так чтобы не дергалось или сам Стир, стирай. Итак, стираем, придерживаем листик так, чтобы он не порвался. Ты сильная ночр. Да. Вот я так раз. И все. Тут не видно было, мне просто неудобно держать. Вот так. А принципе розовый розовый карандаш, все розовым карандашом. Так вот, попробуем стирать. Если розовым цветом. О, кстати, он еще лучше стирает тот цвет карандаша, который на обычно розовый лучше стирается вот этим зеленый, синий вот этим цветом. Там еще где, где второй? Второй эластик вот такой, синий, зеленый. Я думаю, что он, им будет проще желтый, стирать цвета. Зеленые и синие. Ну, всякие вот оттенки цветов. Ладно, все. На этом распаковка за на сегодня закончилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все ссылки на все товары будут в описании.